Добрый день дорогие друзья и в этом видео я расскажу как перезимовали деревья укрытые вот такими каркасами которые вы видите на заднем фоне в осенью прошлого года я сделал каркасы и в зиму защитил деревья от животных которые здесь гуляют и могут повредить кору деревьев видео об этом есть на канале если еще не видели можете посмотреть ссылку здесь оставлю я прошелся по всем укрытым деревьям, посмотрел по внешний вид их, никаких повреждений коры я не обнаружил. То есть можно сделать вывод, что такие каркасы защищают от проникновения животных, от повреждения деревьев в зимний период времени. Поэтому, в принципе, можно использовать такой вариант. Осталось теперь дождаться, как же сами деревья перезимовали, потому что холода были достаточно серьезные. Температура опускалась до минус 34 градусов В январе один день был Поэтому буду дальше смотреть Затем как они будут развиваться Просыпаться после зимы Весна у нас в этом году Ранняя вот Сейчас даже еще начало апреля А уже температуры дневные Достигают 14-15 градусов Я думаю, что Такая температура способствует раннему пробуждению Деревьев после весны После зимы И поэтому мы уже где-то к концу апреля в начале мая уже увидим Результаты Какие деревья перезимовали Какие частично перезимовали верхняя часть Так что будем дальше смотреть Но это будет уже в следующем видео На этом все Если вам видео понравилось нажимайте мне нравится Если еще не подписаны на канал подписывайтесь До встречи в новых видео Пока